Итак, всем здорова, дамы и господа. Мы проходим э, специальный мануальный массаж. И сейчас рассмотрим, э, что делать с мышцами э, пояснично-подздошной. Вот она идет от 12 позвонка, 12-й, 1-й, 12, 2-й, 3 4 позвонок тянется по диагонали. Вот так получается такой э, елочкой. Вот так вот расходится елочка, понимаете? А подвздошно выстилает всю внутреннюю часть. Э, Кости, и обе они крепятся вот за вот этот вот отросток малый вертся э, бедренных кости соответственно эти мышцы если они укорочены они увеличивают лордоз здесь Увеличенный лордоз э, дает э, ну, ускоряет выпячивание грыжи назад э, они работают против поясничных мышц если болит поясница любого там например говорят да или там ну, не будем особо разбираться почему, но в 80% случаев виноваты мышцы. Так что мы ищем, какие мышцы виноваты. Скорее всего, либо эти сжаты укорочены, да, тогда эти перерастянуты. И соответственно нога у человека она разворачивается, даже стопам может развернуться вот так вот в эту сторону. Либо наоборот, эти слишком перерастянуты, а эти укорочены. Тогда выпрямляется лордоз, таз идет вперед. Эти мышцы, они, как правило, до них массажисты редко добираются, и люди, когда ну, кто чем занимается, упражняется, редко на них обращают внимание, потому что ну, они отвечают за подведение ноги в сторону и переведение ее вот туда к противоположным ребрам. Такое движение обычно делают, когда ну, на лошадь заскакивают, либо там балерины. Обычные люди в жизни это редко используют. Поэтому, вот чтобы проверить, протестировать ее, поднимаем ногу под 45 градусов вверх, 45, не, слишком много. Вот 45. 45 градусов в сторону отводим и 45 градусов в ротация. Вот, держи так ногу на весу, я давлю, ты сопротивляешься. Ну, крепкие, они хорошо работают. Теперь то же самое с этой стороны. О, видишь, а тут слабее. Видишь, оно меньше держит. Значит, по идее, нам надо включить вот вон ту мышцу. А, как ее включить? Давай тогда, знаешь, как перевернись лицом туда, голову туда ногами, сюда. Значит, будем работать только с этой стороной. сам ничего не делал, предупреждаем, чтобы полностью расслабился человек, потому что люди начинают держать специально коленку, у них там бывают боли, сами залазим, вот соответственно 12 позвонок здесь, да, то есть где-то посередине пупка, получится вот по такой диагонали идут эти мышцы, и чуть ниже пупка вот мы начинаем туда залазить, выдвигаем перед цикарно клапан, тонкий кишечник проходим мимо, и вот Упираемся прямо в эти мышцы. Не больно? Ну, Если и... колет, да, то опять выйдете и попусть, попросите его пропусти. Пропусти меня, ну, руку туда. да. Тогда он как бы расслабится и даст вам ход. Вот, захватили за ногу. Сам ничего не делай. И начинаем эту мышцу разрабатывать. Как бы щупаем. Вот видишь, не идет. Пускай, пускай, О, или больно было? Ну, так чуть-чуть давай еще раз выйдем вот придавили их сейчас нормально все равно коло вот у вот, меня угол может повыше чуть, чуть здесь мягче mm -hmm. вот, Колит, э, тут надо еще понять Кишечник, Кишечник скорее всего mm -hmm. полный может быть, быть. давай тогда пониже может возьму Кожу, кожу. Ну ладно, потерпи чуть-чуть. Uh -huh. Мы как бы когда вращаем коленко микродвижение, начинаем чувствовать, что они как струнки вот так uh -huh. под пальцем начинают работать. Держишь? Вот потихонечку, потихонечку увеличиваем амплитуду в эту сторону. То есть идем туда, где боль расслабления и нажатие сжатие вот и стороны тоже проверяем теперь э, поясничные это были поясничные, теперь подош прямо за косточку где-то складку сантиметра откладываем или два чтобы более не было и заходим вот туда Не больно Начинаем те же самые движения. Вот, если боль, например, так вот в этом направлении. Раз поймали боль, да? То совсем микромик движения такие вот начинаем ее разгружать, разгружать, разгружать. Не больно стало. Идем дальше. Раз. И еще поймали следующую боль. Проработали. Так, потихонечку прорабатываем. А сюда лично не идет. Отпускать не могут. вот мы их проработали. Иногда бывает этого достаточно. Давай поднимаем теперь могу вот так. Держи. О, видите, сидя есть. Но ну, еще не совсем не до конца. Тогда применим пир. Обе коленки ставь вот так вот, ближе к тебе пятки. Ровнее, да. И смотри. Я растягиваю коленки mm -hmm. в стороны, а ты сопротивляешься задержку дыхания. Вдох. Выдох, побольше теперь разведем, еще раз вдох, сопротивляйся. Выдох, еще раз разведем, вдох. Давить не надо ему со стопроцентным усилием, достаточно где-то на 70 процентов примерно. Но чуть подольше делается, это я для видео так по-быстрому сделал. Примерно секунд 10-15 надо подавить. Теперь в обратную сторону. Я сжимаю, а ты разводи вдох. Угу. Можно дать ему чуть, -чуть развести все-таки. Все, выдох. Все, Еще раз вдох. Разводи, разводи, а, выдох. И третье положение, то есть вы запомнили, да, три положения. Раз, два, три. Разводи, выдох. Ну, тут э, много мышц включается. Тут у работает. И, в принципе, для э, стимуляции предстательной железы тоже хорошо. А вот поточнее, чтобы туда попасть, попробуем вот так вот еще сделать. Вот как раз мы их сократили, да на меня вот так вбок. Вдох. Ага. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Это на сокращение этих мышц, а теперь на... Удлинение этих мышц дави вот, вот в эту сторону, там на плечу. вдох, выдох, вдох, вдох. Все, выдох. На выдохе, естественно, плюхаемся и расслабляемся, то есть смысл в том, что по статометрии э, создаем излишнее статическое напряжение, после него приходит расслабление. Теперь смотрим вот так вот. Держу могу на О! Смотрите, мужик. прям реально, видите, сильнее стало на наших глазах. Мы провели буквально сколько там, минуты три, 4 5 да? И они и мышцы заработали! До новых встреч, друзья. Обязательно подписывайтесь. Приходите к нам на тренинге. коллега Алафа Гудвину. Он у нас еще и не такому, научит. До новых встреч. Поставьте лайки.